Владимир Владимирович, вчера мы смотрели, как реализуются национальные проекты Чуваша, и сегодня здесь в Белгороде. Как вы оцениваете, как идет реализация национальных проектов этих регионов и как они будут продолжаться в будущем? Удовлетворительно идет, я считаю. В целом я доволен тем, как развивается ситуация по национальным проектам. И когда два года назад мы думали об этом с коллегами из правительства, то были, конечно, и сомнения по отдельным направлениям. Пойдет ли эта работа так быстро и эффективно, как нам хочется, но ну, вот и вчерашнее знакомство с тем, что происходит в области здравоохранения, образования, все-таки убеждают меня в том, что решения были приняты абсолютно правильными, и сами специалисты, которые работают в этих областях, подтверждают это, да, и результаты. результаты Говорят, не только по цифрам, но и по качеству обслуживания людей. То же самое касается и проекта сельского, «Сельское хозяйство». За полтора года освоено свыше 140 миллиардов рублей. Только в Белгородской области 62 миллиарда. Это, конечно, большие цифры для нашей страны, но даже дело не в цифрах. Дело в качестве производства. Мы не зарываем деньги модернизации модернизацию без перспективных кабинетов. По сути, все, что мы видим, и все, что вы могли посмотреть, рекомендую посмотреть поподробнее, это все новые производства на основе новейших технологий. И все имеет хорошую перспективу развития. Финансовые ресурсы в сочетании с мерами по поддержке этих отраслей Моральной поддержки, административной, политической поддержки, сложение усилий федерального центра и регионов, там, где руководители регионов к этому относятся с пониманием и полной отдачей, дает свой эффект. В целом, я доволен. Владимир сейчас, почему да. Сейчас я проект ума вернемся, чтобы закончить предыдущий вопрос. Но мы для этого собрались сегодня здесь, по нас проектам поговорить, стоит все-таки разобраться в том, что еще мешает нам двигаться более быстрыми темпами, что нужно скорректировать для того, чтобы нынешние программы развивались еще более эффективно и давать больше отдать. Конечно, в, в такой масштабной работе всегда, наверное, есть какие-то вещи, на которые требуют особого внимания и какую-то вот, это Что касается производства, то, если вы помните, я в послании этого года говорил о том, что. Все на своих местах, вне зависимости от политического, между политического календаря, выборов в Государственную Думу, выборов в президент Российской Федерации в марте 2008 года, должны работать с полной отдачей сил и до последней минуты. Но одно дело, конечно, призывы, другое дело реалия. Все, все в том числе члены правительства, члены различных административных структур, люди, э, люди со своими планами жизненными, со своими представлениями о, о своем будущем. Конечно, достаточно сложно сконцентрироваться, имея в виду, что есть какая-то неопределенность, что будет с каждым конкретным человеком, как будет выстроена система власти и управления в стране после этих э, событий декабря этого года и марта следующего. Поэтому я посчитал целесообразным сейчас... Э, вот эти вопросы снять так же, как это было, если вы помните, в 2004 году, накануне тех выборов произведенных. На мой взгляд, лучше уже сейчас произвести определенные кадровые решения сделать, произвести необходимые шаги с точки зрения модернизации самой системы управления, с тем, чтобы не не, не давать, конечно, сбоев, связанных с большими перестановками и с большими системными изменениями, но с тем, чтобы показать вектор развития построения административной и исполнительной власти в период после декабря 7 и марта 2008 года. Я рассчитываю на то, что все вот эти действия приведут к тому, что люди будут больше и лучше концентрироваться на исполнении своих служебных задач, и вся система власти, и управления в России будет э, функционировать без сбоев и в период выборов, и сразу же после выборов, э, как-то и седьмого ваше Спасибо Это, это, это Спасибо. самое главное, побудительное, побудительное написание.